в помощь принятия торговых решений. Сегодня в этом телеграм канале традиционно для понедельника мы проведем опрос, где вам предложим выбрать тему сегодняшнего вебинара, который состоится в 16.00 по московскому времени. Тем будет несколько. Та, которая приглянется вам больше всего, наберет больше всего голосов, будет основной в ходе моего выступления. И опять же, это делается для того, чтобы прежде всего давать вам контент, друзья, который нужен непосредственно вам с учетом вашей торговой активности. Поэтому голос за тему. Там будут разные финансовые активы для разбора. С большим удовольствием постараюсь осветить ее в полном ключе, скажем так. Ну что ж, это неделя. Ключевое событие протоколы последнего заседания американского регулятора. Оно состоится в среду, то есть они выйдут в среду. Соответственно, мы будем следить за курсом американского доллара, за которым следим всегда. И хорошо то, что американская валюта оттолкнулась от своих локальных минимумов, которые были зафиксированы после выхода две недели назад отчета по инфляции в США. Прошлой неделе стала неделей стабилизации. Мы как раз, когда пытались понять, что с долларом может быть дальше, допустили самый вероятный сценарий того, что индекс доллара до появления следующих значимых фундаментальных триггеров уйдет в продолжительную консолидацию, которая может быть в диапазоне 105-107 пунктов. Но я немного ошибся, потому что пятничная Торговой сессии, тот рост, который продолжается сейчас, вытащили индекс доллара выше отметки 107.27. Это еще отнюдь не сложившиеся условия полноценного разворота курса американского доллара. Потому что, опять же, не хочется противоречить самому себе, но ранее мы уже пришли к выводу, что для того, чтобы индекс доллара окончательно развернулся, нам нужно дождаться данных по инфляции, которые выйдут в декабре, и послушать, что думает американский регулятор непосредственно о будущем, денежно-кредитной политики уже на 2023 год. Это будет возможно только во время следующего заседания американского регулятора, которое состоится также в декабре. Ну и опять же, друзья, если мы от представителя американского регулятора услышим, что пришло время начать существенно замедлять темпы повышения ставки и через какое-то время взять паузу. Конечно же, мы не будем сидеть в длинных позициях по доллару. Но это все равно новостной фон, который датируется следующим месяцем. У нас есть еще оставшееся время в ноябре, чтобы попробовать самостоятельно разобраться с теми изменениями, которые могут произойти с американской монетарной политикой. И на текущем этапе у нас куда больше оснований, ведь то, что на данный момент нет причин уверенно активно агрессивно шортить индекс доллара, потому что, друзья, монетарная политика остается по-прежнему. Жесткая ФРС как повышал ставки, так и будет делать это дальше с учетом прежней анонсированной дорожной карты. Как вы помните, мы в декабре с вами ждем еще одно повышение ставки как минимум на 50 базисных пунктов. Но в последнее время, в последние дни стали активно меняться настроения трейдеров с точки зрения того, что они снова начинают закладываться под возможность повышения ставки на 75 базисных пунктов. И если после выхода данных по инфляции то есть почти полторы недели назад вероятность повышения ставки на 75 байсных пунктов была в районе 13 процентов то сейчас это уже больше 20 кто знает может быть к декабрьскому заседанию мы увидим снова расстановку сил между теми кто считает что уместно повысить ставку на 50 байсных пунктов и теми кто полагает что Вполне возможно повысить снова ее на 75 байсных пунктов. сновка сил 50 на 50. Я считаю, что такой сценарий вполне вероятен, если, особенно мы будем получать все больше и больше сильных макроэкономических данных, такие, как вышли вот на прошлой неделе по ручным продажам. Значительный рост, если сравнивать с показателями прошлых месяцев на 1,3%. Хороший релиз по первичным заявкам на пособие по безработице. И самый главный триггер, который и помог укрепиться Доллару. Это комментарии Джеймса Булларда, главы ФРБ сент луиса Кстати, его называют третьим по авторитету, значимости и влиятельности чиновнику американского регулятора после непосредственно председателя ФРС Джерома Пауэлла и его заместителя Лай Брейнарда. Так вот, Буллард отметил, что на данный момент ключевая процентная ставка США еще недостаточно ограничительная, чтобы в достаточной степени охладить экономику и создать условия для снижения индекса потребительских цен. Ну, говоря простым языком, Боллард, в принципе отметил то же самое, что мы слышали в течение всей недели от других представителей американского регулятора, что инфляция по-прежнему на космических уровнях и ФРС не может позволить себе объявить победу над ростом инфляции, потому что ну, очевидно, что еще Рано это делать, если мы вспомним про то, что индекс потребительских цен находится на уровне 7,7%, а базовая инфляция 6,3%, понятно, что сопоставляя с целью Федрезерва на уровне 2%, конечно же, американскому регулятору предстоит пройти еще колоссальный путь. Отдельное спасибо Булларду за то, что он... Первым из представителей американского регулятора все же решил говорить о конкретных уровнях и планках по тому, докуда может вырасти ставка. И сейчас ожидается, что ключевая ставка ФРС все-таки превысит 5%. Но, по его мнению, если базовый потребительских цен не будет снижаться в последующие месяцы или даже покажет рост, ставку, ключевую ставку ФРС будет уместно даже повысить до 7%. На данный момент, друзья, все пока что складывается к тому, чтобы индекс доллара продолжил постепенное восстановление. Это хороший сценарий для нас, для покупателей доллара. Доходность американских облигаций в районе процентов тоже восстановились в последние две торговые сессии. Надеюсь, то, что дальше будет планка в 4%. Нам нужно ее превысить, чтобы получить больше ускорения для последующего восстановления доллара, поэтому ждем постепенное восстановление индекса американской валюты в районе 108 пунктов и выше. Я надеюсь, то, что протоколы в эту среду станут хорошим основанием для сохранения продолжения такой динамики. Золото 1746. Ранее мы довольно неплохо прокатились на локальной восходящей динамике рынка драгоценных металлов, а если вспомнить, что по сути восстановление было с уровня 1620 долларов за тройскую кунцев. Геополитика, вот это обвал курса американского. Доллар, они внесли свой прямой вклад в то что происходило с рынком драгоценных металлов но одним из основных Оснований, либо при одной из основных причин, по которым мы купили золото, была явная расстановка сил в пользу меньшинства, которое было на стороне покупателей. То есть толпа шартила золото, и мы стали действовать против толпы. Сегодня, друзья, расстановка сил изменилась 50 на 50, и я считаю, что уместно, раз уж мы видим сейчас локальное восстановление курса доллара, из золота выйти. Рынок нефти 86,65. Хорошо то, что для нас уровнем капитуляции из сделки выступил уровень поддержки 90 долларов за баррель потому что рынок пролетел еще ниже и всему причиной ухудшения эпидемиологического фона в китае где растет уже который день подряд количество заболевших и вот самая последняя новость то что в гуанжо где было зафиксировано больше всего случаев о коронавирусной инфекции, это еще и промышленный хаб, был введен сегодняшнего дня карантин на 5 дней. Это самый негативный сценарий, который мог реализоваться. Конечно же, это тут же стало причиной пересмотра рыночных ожиданий относительно экономического роста китайской экономики и, соответственно, потребления, спроса на нефть. Я думаю, что на какое-то время мы, конечно же, за рынком, рынок нефти оставим покоя будем наблюдать за ним со стороны, если будут какие-то позитивные изменения в новостном из Китая, то, конечно же, снова будем присматриваться к длинным позициям. Британская валюта 1,1830 с небольшим временным лагом, но фунт начали продавать. Это следствие реакции, надеюсь, что на слабые данные по рынку труда, на крайне высокую инфляцию в Англии, которая обновила максимум с 1982 года. Это следствие реакции на анонс бюджетного плана от Джереми Ханта, который все же сообщил о значительном Сокращение государственных расходов и увеличение фискальной нагрузки на бизнес и население. И это реакция на комментарии руководства, ну, скажем, власти Англии о том, что рецессия в английской экономике неизбежно начнется в четвертом квартале и продлится больше, чем год. В частности, на 2023 год ожидается прогноз экономического роста, предполагает сокращение экономики на 1,4%, в то время как еще в марте-апреле руководство Банка Англии и их, в принципе, экономических, скажем так, властей допускало, что британская экономика может вырасти на 1,8%, на 2%. Посмотрите, какой контраст в ожиданиях и целевых ориентирах. То есть британская экономика скатывается в рецессию, она неизбежна и, безусловно, в таких условиях нужно шортить британскую валюту. Биткоин, как мы ожидали, распродажи последовали. Сегодня биткоин уже в районе 16 тысяч, следующая цель 15 тысяч. Как ни крути, но крах биржи FTX и также подорванное. Доверие инвесторов это серьезный фундаментальный негатив. Я ранее уже комментировал, что исходя из крайне тесных инвестиционных связей компании, биржи FTX со многими другими инвестиционными проектами в ближайшее время мы увидим развитие кризиса, неплатежеспособности, банкротства и других представителей криптовалютной индустрии. И на этом новостном фоне мы можем увидеть новые новые минимумы. Доллар канадец 1.3417. Мы сделали нашу цель 1.34, уже котируемся выше. Я думаю, друзья, что тест сопротивления 1.34 – это... Был достойный уровень, поскольку мы до него добрались, наверное, ну, уместно все-таки выйти из этой сделки и последить за тем, что будет непосредственно дальше складываться. По новостному фону в доллара, в отношении британской валюты и рынка криптовалют. На этих инструментах лучше сейчас держать максимум фокуса внимания и не распыляться на другие финансовые активы. Но если вы все-таки ориентируетесь на долгосрок и вам интересно, что будет с парой доллар-канадец дальше, эксперты аналитики Credit Suisse считают, что следующая цель для пары доллар-канадец 1,40. Но я, правда, не разделяю настолько оптимистичных ожиданий по развитию бычьей Динамики, Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!